Многоуважаемые мои, здравствуйте! С вами Александр найс -Смирнов. Еще раз представлюсь для всех, кто только сейчас присоединился на трансляцию. Сегодня мы с вами смотрим три шоу-матча между командой Академии Шоха и тремя миксами. Ну и для вас комментирую это все действие э, действов. Точнее, конечно же, я община, пока на стороне Академии Шохи. И, в общем-то... Так, у нас бары опять э, прикалываются, да, по всей видимости... Так, ну вот, все, теперь нормально. Академия Шоха была в обороне, только почему-то бары показали, что они были в атаке, но это не суть важно. Важно лишь то, что они выиграли ножи и решили начать в атаке. Все правильно, стороны поменяли, именно так и должно быть. Приятного просмотра всем зрителям, командам удачи. Составы Чикаго, Шоха, Невермор, за нее и Найт, за команду Академия Шохи. И Микс 1, это Калиста, Косички, Вертолет, Хэппи, Блонди, Руруй и Лилипут. И раунд начинается с открытия на от коллектива Академия Шоки. Здесь 2D готова была встречать своих оппонентов. Чикаго, к сожалению, этот контакт не пережил. Невермор не получил возможность разменяться. Ну, потому что там два соперника. Это, в общем-то, и так очевидно, что, скорее всего, если Невермор туда полез, бы он отправился бы за своим тиммейтом. Но, однако, размен-то дать хочется. Вроде бы, ну, все-таки тиммейт тиммейт-то как-то надо за его гибель ответить. Удается сделать минус в Лилипуту. Пытается забрать еще одного. В дигле заканчиваются патроны. Начинается прессинг, Жесткий прессинг. Минус к. Листа 3 в 3. Хэппи Блонди. Вот это развал. Две головы по шохи И за нее ситуация 3 в 2. Атака в меньшинстве теряется на гусе косички вертолета. А Невермор тем временем успевает зайти на точку Б. Руруй, кстати говоря, выехал уже за своим соперником через окно. И это легчайший минус для Невермора. Но нет информации, по всей видимости, по Тэшке. А там у нас Хэппи Блонд. Хэппи Блонд 60%. Здоровье 35 и 15 у игроков атаки Поэтому, в принципе, лучше не лезть на рожон И Хэппи Блонди в таком случае раунд рискует проиграть Потому что есть дефьюз киты Может быть, вполне себе нет армора Но надо про над проверять, короче говоря Надо проверять Ну, Найт проверил а Шлем это естественно, нету в первом пистолетном раунде Поэтому выстрел в голову игрок обороны не пережил Счет в матче становится 1-0 в пользу Академии Шохи Не самое, конечно, приятное начало для микса Но не будем забывать, что это микс И команда всегда идет в таком случае немножечко выше Но, с другой стороны, много раз даже на моем канале мы видели противоречия Мы видели, когда миксы обыгрывали команды Да, микс тоже может быть очень сильный Миллиард хаешек сейчас прилетает в банку И хаешка от Калиста делает даблкил За нее минус Руруй. Аркада в банку, кстати, говорят, игроков обороны продолжается Шоха вырубает хэппи-блонди Пытается на припайре забирать счет у соперника. Удается забрать колиста из... Глокад! А ты че, вообще? зверский Шоха. Минус калиста. И минус косички. Ну и размен на меду, дорогие мои друзья, приносит второй матч матчпоинт команде Академия Шоха. Жесткая какая-то аркада. Сильно, конечно, потрепала игроков атаки на этой аркаде. Но при этом, при всем, они в общем-то сумели удержаться и не потерять а, свое... Превосходство в девайсах, я имею в виду, конечно же По игрокам атаки МПшки все-таки сработали, были бы арморы Может быть еще бы... А... Потяжелее было бы игрокам атаки Но так как арморов не было, поэтому и тяжесть, в общем-то, была уж не такая Приветствую всех, кто сейчас находится на прямой трансляции Дорогие мои друзья, не успеваю читать сообщения, потому что игра достаточно экшонистая Но мы же вспомним, да, как я комментировал недавно, турнир 2 на 2 И все просили побольше экшена Так вот, сколько здесь экшена, что я аж не успеваю прям все озвучивать Шоха и Чикаго по минусу. Калиста Лилипут остается вдвоем. Калиста, я пока что не знаю, где но Лилипут находится на меду, а Калиста, в общем-то, там же. А, ситуация 2 в 4. Не самое приятное. При отсутствии девайсов, но, ну, наверное, даже скорее не невыигрываемая. Калиста минус найт, разменный минус от Шохи. Лилипут ласт. И это сейф автомата Калашникова в теровском спауне. Ну, собственно, все свои раунды, которые благодаря пистолетному раунду могли забрать Академия Шоха, они забрали. Так что, в принципе, игрокам обороны, наверное, нет смысла расстраиваться. Ну, неприятно, конечно, что они начали отставать. Но, с другой стороны, слабая сторона. С другой стороны, слабая сторона. Классическая история. Лилипут минус за нее еще и даже удается какие-то девайсы отстрелять. Ну, не догонят Чикаго и Шоха никак своего соперника. Не найдут его, поэтому автомат Калашникова а, все-таки остается у команды Микс-1. Так, пардон. Точнее, раунд прибавил. Ну, отминусуйся так дорогие мои друзья Мы с вами продолжаем, но на этот раз у нас уже первый девайс на раунд Снайперская винтовка в количестве даже двух АВП появляется у игроков обороны На мой взгляд, избыточное количество одной за глаза достаточно Но пусть будет так как бы, ребятам интереснее играть с двумя авиками а, Так почему бы, в общем-то, и не сыграть с двумя авиками На оптике у нас будет играть Хэппи Блонди и Лилипут И Лилипут, кстати, уже отстрелялся по Чикаго В результате чего игрок атаки погиб Размены не последовало, но идет занятие зигзага настрел куда-то зачем-то, непонятно зачем Там что там, там же сидит, да, товарищ, да если мы ВК включим, посмотрим То рука, рука торчит Ну, надо пострелять в таком случае просто немножко левее и гораздо проще все В результате за нее все-таки перестреливает Руруя, ну и Найт забирает Найт Блонди Снайперские винтовки обе, кстати говоря, уже погибли Калиста и косички, вертолет остаются только вдвоем Под КТ-респауном находится один из игроков Оп, здесь снайперская винтовка попадает в руки Найту Это уже, кстати, хороший девайс для удержания данного раунда И бесподобный даблкил на подобранного ОВП, дорогие друзья Жестенько, жестенько, да, интересненько Найт сейчас разобрался со соперниками, со своими Ну, респектулька, респектулька, что еще сказать так, еще раз вижу, много сообщений появилось в чате, ребятки, всех приветствую, всем хорошего настроения, добра-бобра и всего-всего-всего. Не успеваю, не успеваю вам пока ответить, если какие-то важные сообщения, прям что-то очень важно будет, да, то вы меня тегаете. то есть пишите сначала собака к FTV, и после этого я увижу ваше сообщение, оно выделится для меня, и я тогда вам смогу ответить, как только у меня появится минутка. А, в общем-то, все неважное. Дэгать, да, не надо! Два хедшота надегли от Лилипута. Третий сделать не удается, потому что в этот момент как бы Лилипут еще не приземлился на землю. Но 3 в 2. Опять же, Академия Шохи пока весьма серьезно лидирует позиционно. Да и, в общем-то, по количеству живых игроков тут, безусловно, тоже игроки атаки впереди. Косички вертолет с зигзага открывается на ретейк 1 в 3. И это очень непростой ретейк, надо признать. Потому что, как я понимаю, нет никаких гранат. И это банальный сейф. Уходит на сейв игрок обороны. Ну и, соответственно, отдача пятого раунда происходит. В целом, хорошо. Для Академии Шохи, разумеется Но для команды Микс пока что плоховато Да, я, конечно, понимаю, оборона послабее, чем атака будет Ну, да, конечно, давайте друг с другом постреляемся Конечно, а почему бы, в общем-то, и нет это же так весело. Если нет соперника, давайте стреляться тогда с друг с другом. Ну, Невермор нашел позицию игрока обороны. И Чикаго моментально дает разменный минус. В результате чего засейвить э, девайс, к сожалению, не удается. Ну и, как вы уже понимаете, прекрасно. Счет 5-0. В общем-то, он и не меняется. Сань, привет. хороший вечер На работе вечер решил отдохнуть и расслабиться за просмотром хорошего стрима. Сереж, приветствую. И удачного тебе рабочего дня. Ну, он уж там, наверное... Где-то близится к своему завершению Лилипут просто с прострела Найт вырубает. Ну, Я не знаю, почему Найт не стал стрелять в дверь В общем-то по игроку Смотри, Ты смотри, какой наглец Лилипут тут же разменивает Чикаго Но далее два минуса от игроков обороны Невермор забирает Руруя И ситуация 3 в 2 наконец-то В перевесе для команды Микс 1 Хотелось бы, чтобы ребята уже хоть когда-то Начали брать раунды, а то как-то все слишком В одну калитку происходит Аркада на пропет от косички вертолет Находит а, визави, отдается под него Это был Шоха, но там еще открывался Калиста И поэтому Шоху все-таки тоже разменивают Невермор, чуть меньше половины лайфбара И это Наконец-то, дорогие друзья Первый раунд для команды Микс-1 Ребята все-таки смогли собраться И показать, что а, Это не в одну калитку матч уйдет И это радует, потому что ну, Очень как-то неприятно смотреть, когда вот Одна команда прям очень жестко и сильно Избивает друг друга в общем, всем приятного просмотра. Я думаю, ребята показывают пока достаточно неплохое зрелище. Да, может быть, это не какой-то там прям уровень э, гипер-супер-пупер-профессионализма, но не забывайте, что это любительский Counter-Strike, и для любительского Counter-Strike здесь пока все довольно хорошо. Минус от Чикаго по лилипуту. Снайперская винтовка выпадает на меду. Попытка забрать снайперскую винтовку успехом не увенчалась для Руруя. Получил по голове от товарища за нее. И вот теперь, кстати, авик можно было бы забрать. Но, учитывая, что у Шохи есть авик, наверное, в общем-то, это даже и не нужно. Что дальше? Дальше Калист, косички вдвоем против Пятерочки игроков Академия Шох Даже, как вы можете заметить, вообще не было ни единого минуса от микса Жестко сейчас разыгрывает атака этот раунд Ну и как итог, просто сейв э, по максимуму По максимуму, чего получится, то и засейвят Ну, косички вертолет, наверное, рискует И еще, может быть, в каких-то контактах поучаствовать А вот калиста то скорее всего, нет Хотя Найт, в общем-то, на смежной позиции Ой, замечает соперника Али сервер, спасибо за подписочку на Ютубе. Найт забирает Калисту. И парадоксально, я вот говорил, что, скорее всего, косички вертолет выбьют девайс. Но нет, выбрали на, выбили девайс наоборот. Скалисты, а косички как раз засейвился. Но тем временем счет становится 6-1, и Академия ну, вполне себе неплохо продолжает свое шествие по карте The Dust 2. По крайней мере, в атаке раунды, которые они должны забирать, в общем-то, они забирают. В принципе, почему бы и нет. Флешечка на мид И проходка куда-то под точку Б Намечается, за нее даблкил Минус Руруй и минус Бонди а, Далее Дым на мид, и я не понял, зачем за нее Там а, что-то стоял, пытался стреляться Да еще и когда дым уже положили, продолжил Эту стрельбу, ну здесь самое главное Поставить бомбу, успеть хотя бы, да То есть, чтобы таймер работал в другую сторону Вот, кстати, она и установлена а, Лилипуд Попадает под все возможные и невозможные прострел 24 кп Остается Найт. А, вот это зажал в дымы. Минус косички, минус Лилипуд. Калисто один. И вот вроде бы выигрышный раунд, который, ну, можно было в перспективе выиграть. К сожалению, к моему величайшему, потерялся. Просто потерялся и без шансов закончился, опять же, победой для Академии Шохи. Ребята, в шаге от победы в первой половине, и это, я хочу сказать, довольно-таки уверенная, опять же, атакующая сторона, потому что, ну, 7-1 далеко не каждая атака может сделать. В основном оборона хоть и послабее, но какие-то раунды ведь они должны же все-таки забирать, и где-то какие-то размены должны, а, в общем-то, присутствовать. Если бы не... Тактический перевес со стороны Академии Шохи Ребята просто играют более грамотно С точки зрения разменных позиций То есть а... Если один из игроков погиб в атаке Вспомните, как сразу второй игрок Из этой же самой команды выбегает На размены. Ну, теперь точка А свободно Бомба установлена Косички, вертолеты и хэппи-блонди Вот видите, опять же, проблема в чем Ребята сразу начали играть Каждый сам за себя, да? Отдельно Погибает хэппи-блонди и отдельно пытается Работать косички, вертолет. Ничего Сейчас шохи шохе в ухо прилетело <смех> Какая-то жесткая такая маслинка Ну, бомба установлена по длину И здравствуйте за нее с ножом выбегает на перестрелку Это, конечно, дичь-дичь Звучайшая бомба установлена, между прочим, под зигзаг. Но здесь надо выигрывать этот раунд элементарнейшим образом. Дефьюз китов у игрока обороны не было. Поэтому он не успел бы раздефать. Поэтому это так или иначе просто техническая победа для Академии Шохи в этом раунде. 8-1! Победа в первой половине уже уехала к Академии Шоха. Остается доиграть оставшиеся. Сколько там получается? 9 сыграли. Оставшиеся 6 раундов. Но ну, опять же, ситуация кардинально не изменится. Вновь Лилипут на снайперской винтовке стоит на меду. При этом хэппи блонди Руруй Косички. Нет, у косички есть девайс, вот у Хэппи Блонди нету. И у Калиста девайса нету, но при этом есть АВП. Это всегда мне, в общем-то. Режет как-то, я не знаю, глаз. Хочется видеть, ну, как-то грамотное распределение экономики, что ли, да? В первую очередь хочется видеть, что не будет покупаться снайперская винтовка. А лучше купится два ФАМАСа, и игроков с девайсами будет не 3, а четыре. Разменный минус еще и бомба выпадает на длине. К сожалению, для Академии Шохера раунд переходит в более тяжелые условия. Однако Чикаго, находясь на точке Б, успевает забрать Лилипута, который был на снайперской винтовке, как вы помните. И тут у меня уже появляются... Руруй. А, забрал все-таки Чикаго, елки-палки. То есть вот это, когда перестрелка была с окном, он сделал хедшот, я даже не, сра не сразу заметил. Момент. Найт забирает Калиста, косички, вертолеты руруй остаются вдвоем, бомба лежит на длине, в общем, я не совсем понимаю, почему игроки обороны а, двигаются по... Бог, по, хрен пойми, простите меня, какой траектории, когда бомба лежит на длине, ее бы было бы неплохо там забирать, да? Ну, Найт, понятное дело, просто на самом деле уже сбегал за бомбой, в общем-то, да. Но почему ее не контролировали, просто я вот про что говорю, да? Потому что бомба абсолютно аккуратненько лежала вот здесь. Найт успел прибежать с восьмерки, забрать эту бомбу, убежать обратно, и при этом ему никто не помешал, правильно, а зачем? Зачем мешать? Подумаешь, ведь атака же, в принципе, в бомбе не нуждается. Ну, как какой-то странное, в общем-то, немножко... Движение было сейчас миксом сделано, но, опять же, возможно, из-за того, что это микс а, Сложность вполне себе появилась в этом раунде именно из-за этого И связана она была в первую очередь с этим Снайперская винтовка в руках Руруя, скорее всего, будет засейвлена Я не думаю, что сейчас Шоха его обнаружит И да, не обнаруживает, ну а как следствие уже 9-1, дорогие друзья И тут, если честно сказать, зазор для камбэка ну достаточно минимален. То есть у Академии Шохи, конечно, есть вероятность проиграть вторую половину и проиграть даже матч в целом. Но пока что с игрой, которую демонстрирует Микс-1, ну, мне сложно представить, как они в атаке сейчас возьмут, что-то там выиграют. Но ну, они в обороне даже адекватно порой позиционно сыграть не осиливают. Поэтому в атаке, где к атакующим действиям будет э, максимально нужно серьезно отнестись, ну, здесь пока... Как-то я не знаю, честно сказать Ну вот Невермор, если бы не куча дымов Наверняка бы, конечно, полез разменяться И все-таки пошел, кстати говоря, размениваться <свистит> И поймал соперника на перезарядке Ай-яй-яй Минус косички вертолет Но это взамен за погибшего Найт Тут же начинается проход через длину И непосредственно уже на подъеме Находятся игроки атаки Хэппи Блонди дает минус поза нее Чикаго минус Лилипут И Блонди отходит на зигзаг Вообще абсолютно спокойно, не знаю, видимо, да, или не понимаю, что там находился Невермор. Ну, Калиста дает разменный минус, забирая Невермора, минус от Чикаго по Калисто, Руруй Ru последний. И опять же, это АВП, как вы знаете, дорогие друзья, засейвленное в предыдущем раунде. И неудачные тайминги, стоило только начать отворачиваться, как Чикаго сразу ставит хэдшот Рурую. Ru 10-1, короче, пока что беспробудно и без шансов. Для обороны Ну, я, как бы, даже не буду обращаться к статистике Которая, в общем-то, и не самая, конечно же, красивая Если можно так выразиться У микса а, Но что я хотел бы точно подметить Это факт того, что как-то вот Ну, позиционно, что ли, странно отыгрывают Я не знаю, но что-то в миксе один Вот мне прям, простите, конечно, при всем уважении Ну, не очень нравится Как-то грязно, что ли, играется вот оборонно То есть, ну, не так должна оборона играть чего-то не хватает, вопрос чего. Найт перед смертью успевает забрать косички вертолет, но, получая размен от Калиста, ситуация становится равной 3 в 3. Правда, бомба установлена, и игрокам обороны уже хочешь-не хочешь придется идти в Тэшку, где Шох принимает Лилипута, но был там, по-моему, еще один игрок обороны, если я не ошибаюсь. А, Калиста не пошел в Тэшку, я понял. Ну, забрал Чикаго в размен за Хэппи Блонди и очередной сейв. Давайте просто прикинем, сколько сейвов было уже у команды Микс-1. Вот если мне не изменяет память, штуки 4 уже было сейва. При счете 11-1, мне кажется, уже пора наплевать на самом деле на экономику, наплевать на отдачу каких-то девайсов. И, по-моему, нужно уже всячески пытаться что-то тащить где-то. Но как-то я вот не очень понимаю, опять же, как, где и что должны тащить. И самое главное, кто. Если бы не Калиста или Липут, я думаю, даже и одного-то матчпоинта команда Микс-1 не взяла, по сути. Жесткая раскидка Тэшки от команды Микс-1 Раскидали сейчас туда миллиард гранат И, к моему величайшему сожалению, там вообще никого не было Чикаго только сейчас туда подошел Найт в это же время забирает Калист, который засейвил Фамас в предыдущем раунде И, как вы видите, зазря его засейвил сути, Реализовать во второй половине его... Вернее, в следующем раунде его не удалось Минус от Невермора по Лилипуту Косички, вертолет, хэппи-блонди, руруй Просто, наверное, сейчас немножко шокированы происходящим Очередной минус от Найта На миду теряется хэппи-понти Косички-вертолет Ну, с хаешки подорвал Найта я не думаю, что, в общем-то, это что-то изменит Да, Шоха просто десантируется В КТ-респаун, уничтожает косички И раунд на этом уходит а, Академии Счет вообще как бы 12-1 Мне кажется, пора просыпаться Или уже просто пора сложить руки а, Крестом на груди И уже, в принципе, не просыпаться никогда Это, конечно же, я говорю про Микс-1 Потому что теперь у них вообще еще Какой-то раунд с двумя Фамасами По всей видимости, намечается И одним диглом, двумя, простите, диглами. Ну Что тоже, в общем, не похоже на то, что они его выиграют Потому что они девайсы... А, еще, еще М-ка есть, пардон Пардон, до последнего Калиста свою м не показывал а лучше бы и не показывал, потому что достал эмку и получил сразу от Чикаго по голове Косички вертолет на гусе притаившийся забирает Чикаго Получает размен просто момента моря И Руруй в респауне в своем погибает Ну, вы видите, сами Шоха там уже просто носится на, на ноге вообще не парясь э С диглом особо не напрягается Ну, статистика красивая, конечно, у игроков обороны а, простите, атаки а, к чему я это, да К тому, что Шоха, находясь на пятой строчке В своей команде, на последней На лоутабе, по сути Ну, во-первых, умер меньше всех А во-вторых, просто бегает с деглом Вообще, абсолютно just fun Калиста переспреивает все-таки за нее Ура, ура, entry frag за командой Микс-1 но размен на зигзаге, и Найт продолжает ломать эту позицию. Как вы видите, не останавливается. Ну, тут зря распрыжки, конечно, мутил. Но все-таки забрал. Невермор, правда, забрал Калисту. Это, в общем-то, не суть важно, кто забрал. Главное, что забрал. Под флешкой сейчас был Невермор. Найт минус Лилипут, Блонди забирает Найта. И опять же, 3 в 2. То есть, постоянно ситуация заканчивается с перевесом в сторону обороны. И, простите, в сторону атаки. И, как вы видите, сейчас Руру -Ру и остался один. Ну вот да, сейчас поднимет девайс. Его должны были услышать. И все. И в голову от снайперской винтовки Шохи. Кошмар, дорогие друзья. 1-14. Прикиньте. Прикиньте, 1-14. Ну, что можно сказать? В общем-то, по этой ситуации глобально уже навряд ли можно спасти, конечно, микс 1. И Академия Шохи, скорее всего, этот раунд. Uh, этот матч, простите, закончат с победой Наверное, можно было бы их, конечно, заранее поздравлять Но я считаю, что надо все-таки отсмотреть пистолетку Потому что если вдруг чего uh, Может быть еще какая-то фиаско Что тут у нас за каточка? Мультибрендовый, а у нас сегодня каточка Три шоу-матча Академия Шохи против различных пиксов Невермор и Найт два минуса, один минус от Лилипута, еще один вдогонку от Калиста, ну, 4 хп и один в 3. ну, как бы здравствуйте называется Окей, хаешек, может, и не будет, и от хаешки он не скопытится, но с четырьмя хп, скорее всего, троих не перестреляет За нее забирает Калисту, счет 15-1, и это матч-поинт, дорогие мои друзья В общем-то, 16 раундов сыграно, и, по сути, если бы Микс не забрали тот самый раунд, то матч на этом бы закончился нет никакого экшена. Ну, почему? С точки зрения команды Академия Шохи, экшена много. Ребята быстро бегают, дают размены, все дела. Ну, правда, погибают достаточно редко, но все-таки э -э занимаются. Занимаются каким-то созданием экшена, так сказать. За нее и Чикаго. Два минуса на приеме длины. Третий, четвертый. И это GG, дорогие друзья. Первый матч заканчивается... Победой Академии Шохи со счетом 16-1. Жесткий разгром, дорогие мои друзья. Жесточайший, я бы даже сказал.